Владимир Туров, почему нужно легализовать бизнес в России и как это сделать? Владимир, рада с вами встретиться наконец-то. Хотела бы начать с того, что вы бы немножко рассказали о себе, да, то есть о своем бизнесе несколько направлений, ключевое направление это, конечно же, консалтинг. Он нас занимает примерно 50 процентов. Я имею в виду налоговый консалтинг, оптимизация налогов, обеспечение безопасности, как обеспечение безопасности активов, так и обеспечение безопасности учредителей, обеспечение безопасности вывода наличных денег, чтобы нал был у нас. Бизнесмены любят кэш. С помощью кэша решается много самых разных вопросов, начиная от откатов, взяток и заканчивая конвертной заработной платой. Но мы даем легальное решение этих вопросов. Отдельное направление это проведение семинаров, и сейчас мы запускаем еще, она у нас уже год существует, но, по моему мнению, нам еще расти и расти, это школа бизнеса, там пакетированные такие услуги, когда бизнесмен обучается применять знания на практике. Работаем в основном из Москвы, но есть представительство в Уфе, есть у меня компания в Новосибирске, но я пришел к выводу, что учитывая, что профессионализм наших консультантов должен быть настолько высокий, чтобы наш консультант мог действительно помочь там, собственнику бизнеса с 20-летним опытом, главбуху с 20-летним опытом. То есть это уровень подготовки должен быть очень высоким. И я отказался от так называемой франшизы, когда вот мы тебе пакет передали, предоставляя. Нет, наш бизнес все-таки построен на способностях специалиста и на его уровне подготовки. Поэтому вот как-то как А сколько, сколько примерно совокупный оборот – порядка 268 миллионов за прошлый mm -hmm. год. КСК – это ваши как бы, конкуренты? Нет. Частично одно из направлений yeah. в области оптимизации, а не конкурента, mm -hmm. Но в области оптимизации мы их всех обгоняем. Я смотрел статистику. А сколько ты работаешь в неделю, дней? Да, свободное время, в принципе, это насколько бизнес делегирован. Или oh, пока ты прям full time? Нет, нет, нет. нет. С точки зрения оперативного управления yeah. у меня все делегировано. То есть ты не ходишь... Я вообще не занимаюсь оперативным управлением. Mm -hmm. Я могу раз в три месяца в компанию приезжать. Но это не означает, что я не работаю. Я контролирую финпланы и утверждаю их раз в неделю. Я пишу какие-то статьи, я снимаю какие-то ролики. Штука вся в том, я заговорил про оперативное управление. Я не знаю, кому не обслуживают. Я не знаю. Там За прошлый год они обслужили что-то порядка 800 с лишним компаний. В разной степени предоставили им услуги в области оптимизации налогов. Где-то только экспертизы, где-то там с его заключением, где-то полный цикл. Как часто программы, вот семинары проходят? Раз в месяц? Нет, Разве? я провожу либо двухдневные семинары, либо трехдневные. Если бы мы реагировали на все запросы, то семинары были бы каждый день 365 дней в году. В прошлом году я провел всего-навсего только 30 семинаров. Mm -hmm. То есть, когда я был в России, семинары я проводил один раз в неделю, и на них в прошлом году побывала, чтобы не соврать, порядка 7 тысяч человек. Стоимость какая? Стоимость сейчас от 30 тысяч, ну, там даются скидки, если там 2, 3 или 5 человек от одной компании, там ну, ну, это тысяч. на разные темы, да? То есть да, на разные есть? темы. Безопасность, оптимизация налогов, финансовый анализ, защита бизнеса. Завтра я буду проводить семинар по оптимизации налогов, а уже в Москве в марте назначен семинар по безопасности И Сколько бизнеса. вот человек завтра будет? Завтра будет немного, как ни странно, порядка 130 человек. Почему я говорю немного? Когда мы и Партнеры семинары, например, в Санкт-Петербурге, там от 300 до 600 человек. А там тебе платят как спикеру, да? Нет, если моя компания семинары организует, все деньги идут в компанию, я тут получаю учредительские, да. плюс я с своих компаний беру гонорары. Это обязательно, иначе они расслабляются и плохо работают. Если же это семинар на выезде, который партнеры организовывают, то я с них беру гонорар. А гонорары у меня невысокие, я зарабатываю за счет того, что на этих семинарах продаются наши продукты. Во-первых, там у меня консультанты работают, и мы привлекаем таким образом клиентов. Во-вторых, непосредственно на семинаре продаются видеофильмы, видеокурсы, книги продаются. И вот если говорить лично обо мне, то я достаточно приличные деньги зарабатываю на продаже видеокурсов и книг. А сколько в месяц примерно вот, чистый доход у тебя? Ну, скажем так, близко к 10, совсем близко mm -hmm. к 10. Часть денег, достаточно приличная часть денег, они тоже мои, они были направлены на инвестиции, на покупку недвижки. Это тоже мои деньги, просто я их не себе забрал, чтобы потом купить mm -hmm. недвижку. А я, их напрямую, на, да, я их напрямую на недвижку направлял в прошлом году. И если взять все это в совокупности, то намного-намного больше 10. Mm -hmm. Категорически не люблю об этих вещах говорить. Смотрю тут своего знакомого бизнесмена, вот он купил Голенваген, и он с Голенвагеном фотографируется. А другой, значит, купил себе еще один мой знакомый бизнесмен самолетик. И вот тут на фоне самолетиков, фото... послушайте, ребята, вы о чем? Ну вы еще тарелку супа возьмите, сфотографируйтесь с тарелкой супа. Ну что за подход? Ты сфотографируйся своим продуктом, который ты произвел. Что то сделал ценного для бизнесмена? Покажи вот это, как барышня на выдании, блин. У меня тоже было ну, недавно интервью, и мне предприниматель один сказал, что когда не некоторые люблю. начинают фотографироваться в социальных сетях, выкладывать дорогие машины, то это начало эпик фейла. Ну, это не серьезно. Я... Это отличие быть и казаться, да. То есть вот есть казаться, а есть быть. То есть люблю люди, этим. которые они зарабатывают уже нормальные деньги, они уже это все прожили. Но мне кажется, все равно хороший консультант, он действительно сам должен нормально тоже зарабатывать, потому что есть очень много сейчас консультантов которые очень много дают советов, но при этом они вот как раз больше выкладывают в соцсети какие-то вещи, да, но они, ну, не имеют за собой ничего. Поэтому я... Всех обычно спрашиваю про время, и про семью, да? Ну, пойдемте, все... сфотографируем, мой майбах он там стоит, значит, с водителем. Ну, если вам интересно, так давайте сфоткаемся. Ну, как бы. Это не нам, это интересно людям. Ну, ну... Другим. Я, Те, я которые еще... 300-500 зарабатывают и хотят приумножить свой капитал. Расскажи, вот что ты считаешь по поводу налога, какой сейчас тренд в стране? Потому что часто мне стали попадаться предприниматели, на которых вся эта история с прозрачностью бизнеса, она стала немножко накрывать. В частности, у меня был случай что клиенту объединили бизнес и предъявили ему штрафы на 100 миллионов рублей. При этом у УБЭП, в общем, он сразу начал просто вызывать на интервью его бывших сотрудников, которые были даже уволены без предупреждения водить их на допросы. Другие предприниматели, они говорят ой, да отбрехаемся, ой, это в нашей России ничего не заработает. А вот как ты считаешь, где мы сейчас, то есть на какой стадии, какие перспективы? Как бы уложиться за две минуты вместо двух дней обычно семинара первое первое что необходимо понять что удавка на шее бизнесменов затягивается в плане налогового администрирования, в плане того, чтобы дубиной стуча бизнесмена по голове заставить его работать легально. Под дубиной я имею в виду угрозу наказания с помощью уголовного кодекса, под дубиной я имею в виду введенную жестокую субсидиарную ответственность, согласно которому учредители, директора, главбухи, все они и так далее отвечают всем своим личным имуществом. Если будут долги у компании, то ты ответишь всем своим личным имуществом, готовы назвать все нормативно. Базу Под дубиной я имею в виду то, что количество выездных налоговых проверок неуклонно снижается, и по официальной статистике глава ФНС России недавно я обнародовал, в прошлом году было всего-навсего порядка 20 тысяч выездных налоговых проверок, но зато... Сумма взысканных недоимок, пеней штрафов все время растет. И средняя планка в прошлом году средний чек на одного бизнесмена перевалил за 18 миллионов рублей. На одну компанию, если все компании проверенные взять по стране. Средний чек по Москве зашкаливает давно уже за 60 миллионов рублей в расчете на одну компанию. До начисленных и взысканных недоимок, пеней штрафов по Питеру за 40 миллионов. То есть в этом отношении налоговики бьют все рекорды. В плане количества возбужденных уголовных дел здесь мы тоже наблюдаем рост. К сожалению, другое дело, что следователи не успевают переваривать эти уголовные дела, и поэтому на прошлой неделе было проведено совещание между главой ФНС и главой Следственного комитета, и они договорились о взаимодействии, как более эффективно сажать бизнесменов. Поэтому, если сказать коротко, то в части, касающейся контроля над миром бизнеса, особенно контроля над теми, кто работает на классике, здесь контроль добавится, он ужесточается. У нас АСК НДС 2 давно работает, как КНДС-2 с 1 февраля они планировали запустить вообще единую платформу по контролю над уплатой всех платежей, пока не запустили запустят чуть-чуть позже, речь идет о том, что на этой платформе в одном месте будут контролироваться и страховые взносы, и НДФЛ и таможенные платежи и прочее прочее, одновременно с этим будут на отдельной платформе Центрального банка контролироваться безнальные платежи физических лиц, затем будет введен контроль над наличным денежным обращением по номерам купюр, одновременно с этим речи идет о маркировке э, идентификационными знаками, так называемыми радиочастотными метками всего и вся, сигареты. Сейчас они обувь начнут в качестве эксперимента, но он, конечно же, будет признан удачным. Обувь все будут маркировать по шубам, когда они ввели эту маркировку, как сказал Дмитрий Анатольевич, было легализовано более двух третьих рынка меховых изделий. То есть в плане контроля он ужесточается, ужесточается, ужесточается. Я уверен, что эксперимент, согласно которого компании платят НДС напрямую в бюджет, а поставщики МНДС у нас не уходит после 1 января По лому черных и цветных металлов По шкурам сырым животных И по алюминию вторичному Этот эксперимент будет точно признан удачным И я уже знаю о планах Что с 1 июля Добавят еще сюда дополнительно ряд отраслей когда НДС будет напрямую платить в бюджет Именно поэтому стоимость обнала выросла в среднем до 17% Уже 15-17% И дальше, как заявил зам центрального банка Обнал исчезнет по экономическим причинам Он станет слишком дорогим Людям придется работать легально Хотят они или не хотят, деваться да, Наверняка знаешь такую сферу, связанную с оптимизацией Это когда через таможню завозят один объем А Конечно. по факту декларируют другой вот и когда, и, а Или завозят по занятию Таможенной стоимости По заниженной да. таможенной стоимости завозят, дальше с заниженной таможенной стоимости платится НДС, дальше этот товар материализуется вот здесь на территории России у третьей компании, все забудьте об этом. Забудьте об этом, потому что при введении единой платформы это автоматически будет прослеживаться и Дальше все зависит от того, придут к тебе или не придут Можешь ты стать более незаметным, вот какая-то кружка в сравнении с этим чайником Или нет, если вот этот товарищ пожирнее, то конечно придут к нему А то, что они, налоговики, будут видеть и тебя, и его, и его и Им лишь останется по своим критериям выбрать жертву, это вообще без вариантов по Поэтому мотивации налоговиков тоже хотелось бы поговорить, потому что я слышала то, что теперь налоговик, он получает проценты отзысканной суммы. Насколько Ну, эта нет, информация процент не, не совсем вот налоговик, клиент, налоговая инспекция. Да, Мне вот клиент сказал, что с него взыскали по итогу порядка 20 миллионов, и человек, который ну, это сделал, он получил полтора. Не знаю, проверю. проверим. У меня есть соответствующие связи с налоговыми органами, проверим. Но это если... вот в да, Волгограде, знаешь, там вот это вот, ну, э, все на, нагнули не, Правила должны быть на наверняка общероссийскими. Нет, он говорит, я был в шоке, потому что я понимаю, что, ну, как бы, когда такие уже доходы у людей, это а им да, бесполезно да, вообще. -то вообще. ничего не сделаешь. Ну, а потом, давай, давай понимать, что у налоговиков исключительно обвинительный уклон. Я в своей жизни не видел ни одной налоговой проверки, где мы налоговики приходили к бизнесмену с целью помочь. А ключевая беда современности для любого бизнесмена заключается в том, что налоговикам абсолютно похер выживет твой бизнес после проверки или нет. И проблема в том, что его буквально уничтожают. То есть я знаю огромное количество случаев, огромное количество кейсов, когда по результатам проверки бизнес просто к чертовой матери исчезает. Вопрос, кто от этого выиграл? Экономика выиграла. Нет, конечно. Последний случай. 110 миллионов было на начислено налогов. Налоговики вышли с предложением 10 официально, 15 неофициально. Ну, то есть из 110, 35 платишь, 10 официально, 15 неофициально. Мы тебе -то отстаем, торг уместен. Там бизнесменша отказалась, сейчас она судится. Но на мой вопрос, что будет, если все-таки ты суды проиграешь? Я буду банкрот, готов рассказать, сколько людей будет выброшено на улицу. В другой случай, у другого бизнесмена несколько компаний объединили в одну, типа ты неправильно их раздробил, тоже начислены налоги, разговариваю. Что будет, если все-таки ты проиграешь? Банкрот. И таких примеров огромное количество. А по одному из бизнесменов, он же платит налоги в федеральный бюджет и платит налоги в региональный бюджет. В региональном бюджете его доля около 10%. Только у одного него. Вот теперь, когда его сейчас разорят, региональный бюджет лишится 10%. Губернатору похер, да. начальнику областной налоговой похер. Я думаю, им даже только прокуратура с... написала протест по этому поводу. Обдусментом местный по защите бизнесменов, ну, молодец, написала правду, что ваша судьба никого не интересует в нашей стране. Вот она реальная картина сегодняшнего дня. А вы ваша, вы... Су... Раз, ваша судьба. Никого не интересует Многие предприниматели, они считают, что это их не коснется Что это просто вот где-то там происходит, но не с ними Ну а быть... как в российских реалиях, да, то есть вот пока петух не клюнет, говорят Я согласен, но я не хочу здесь, Катерина, я не хочу здесь нагонять излишних страхов Действительно, может быть, и не коснется угу. Это лотерея Потому что, если мы возьмем количество возбужденных уголовных дел против бизнесменов Если мы возьмем количество выездных налоговых проверок за истекшие три года И посмотрим, сколько процентов реального бизнеса было охвачено Глава ФНС России заявил, что налоговыми проверками в прошлом году, выездными налоговыми проверками Был охвачен только один процент бизнесменов Он не прав Во-первых, он учитывает под бизнесменами в том числе, всякие левые компании Они же тоже в реестре Во-вторых, он в это количество бизнесменов включает всяких упрощенцев, миньончиков, потенчиков. Мы их тоже должны убрать, потому что вся эта мелочевка, упрощенцы, миньончики и потенщики, они дают полтора процента доходной части бюджета страны. 98% доходной части бюджета страны дают компании на классической системе налогообложения. И нужно смотреть, сколько процентов было проверено от этих компаний. А тут процент уже намного больше. Вместе с тем, если грамотные условия выполнить, скажем так, условия как спрятать, и на общем фоне стать незаметным, то даже если ты косячишь, даже если ты работаешь на классике, тебе могут не приходить десятилетиями эти ваши бизнесмены правы. Еще один момент. Также зависит от того, сидит бизнесмен тот или иной на обнале или нет. Также зависит от того, как он эти деньги обналичиваются. Во-первых, существуют абсолютно законные способы, как иметь наличность. К этим налоговики вообще не приставил. Существуют способы, как обналичить деньги, которые... Суды поддерживают Верховный суд тоже на твоей стороне. И это вроде бы даже законно, но это никак есть. Но бизнесмены этого не знают. Они используют чернушные способы. И чем чернее способы, чем больше выручки уходят на обнал, тем больше вероятность того, что к тебе придут. Но еще раз: даже в этом случае. Компании сейчас обналичивают деньги. Если взять компании на классической системе налогообложения. Ну, смотрите, при проведении семинара, всякий раз, в начале семинара я бизнесменам задаю один и тот же вопрос. «Поднимите руки, кто работает легально». В 2005 году, у меня там опросники есть специальные, они себя проверяют по этим опросникам, так называемый мини криминальные аудит. После того, как они проверили себя по этим вопросам, я говорю, ребят, поднимите руку, кто работает легально. Mm -hmm. В 2005 году поднималось 40-50% рук. Лет 5-6 назад процентов 15 рук поднималось. В 2016 году 1% бизнесменов поднимали руки, что они работают легально. В 2017 году 0%. Из всех бизнесменов, работающих на классической системе налогообложения, и эту цифру сейчас сильно занижу, более 70% бизнесменов сидят на обзале. Если брать по налогам, у нас официальная цифра, признанная нашим правительством, что у нас в тени находится 39 процентов ВВП, это то, что наше правительство признало 39 процентов валового внутреннего продукта. По моим скромным подсчетам больше. По налогу на добавленную стоимость в семнадцатом году сумма недоплаченного НДС была больше 50 процентов по прибыли, больше 70 процентов по страховым взносам процентов 60 минимум в тени. А в Европе, в США эти меры давно принимаются, которые вот у нас? Там менталитет, во-первых, другой. Европейцев и американцев приучили к тому, что каким бы идиотским закон не был, его необходимо соблюдать. Это первый момент. Момент второй. Если у нас по статье 199 Уголовного кодекса за неуплату налогов максимальное наказание до 6 лет лишения свободы, ну давайте скажем правду. Во-первых, по Уголовно-процессуальному кодексу во время следствия человека не закрывают в следственный изолятор, он остается на свободе. А во-вторых, по статье 79, если вы посмотрите официальную статистику вынесенных обвинительных приговоров, то вы увидите, что реальные сроки лишения свободы даются крайне редко. А вот на Западе как раз, будто Америка или Европа, там ты автоматически получаешь двадцаточку сразу за неуплаченные налоги. То есть система наказания в разы жестче, чем у нас. Поэтому ситуация очень интересная. В Европе налоги выше, чем у нас в России. А мы говорим сейчас о классической системе налогообложения. А в Америке налоги для корпораций, для компаний намного ниже, у них, во-первых, нет МДСа, во-вторых, Трамп сейчас снизил там налоги, наш аналог налога на прибыль до 20-25%, плюс, если ты деньги выводишь из-за границы, там налог еще меньше, плюс, если ты их инвестируешь в основные средства, там что-то порядка 5%, налог mm -hmm. на прибыль платишь. В каждом штате есть еще налог с продаж. От 5 до 10% по решению штата. Но вместе с тем в совокупности получается все равно намного-намного меньше. Смотрите, если вот, смотрите, вы своему сотруднику, вы работаете на классике. И вы своему сотруднику хотите заплатить 100 рублей чистыми. Чтобы он чистыми получил в карман себе 100 рублей. Если вы работаете на классике, вот вы 100 рублей чистыми ему платите. А вот 73 рубля вы должны отдать в бюджет. Потому что для того, чтобы 100 рублей чистыми ему отдать надо на начислить 115 рублей, затем со 115 рублей нужно взять 30% страховых взносов. А так как ваш сотрудник не выдает вам счет фактуру, и вы по этим деньгам не можете ставить НДС к вычету, со всей этой суммы вы платите еще и НДС. И поэтому, когда вы 100 рублей чистыми на руки сотруднику отдаете, вы, если вы работаете легально, 73 рубля отдаете только с фонда заработной платы в бюджет. А дальше посчитайте все нетарифные сборы, посчитайте налог на прибыль. По многим компаниям добавьте сюда акцизы, по многим компаниям добавьте сюда НДПИ, добавьте сюда пошлины и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. И когда я посчитал в январе прошлого года, год назад, совокупное налогообложение по нашей экономике, причем с учетом всех упрощенцев, минюнчиков, потенчиков, с учетом всей этой мелочевки. И я также учел свои цифры нелегальщины, я учел официальные данные, там социального развития нам рассказывает, что у нас чуть ли не 24 миллиона людей вообще нигде не трудоустроены, вы эти цифры слышали наверняка. Я и это тоже посчитал. Так вот, с учетом все чернухи, с учетом того, что 39% ВВП в тени, с учетом того, что больше половины НДС и прибыли не платят, совокупное налогообложение от грязной прибыли 43%. И я ошибся недели через две вышло исследование прайсов, где они заявили 47,7. То есть, если я чайник купил за 100 рублей, а продал за 150, моя грязная прибыль – 50 рублей. Ну, я так вот сильно упрощаю. То вот из этих 50 рублей Бизнесмен половину должен отдать на налоги, если он работает на классике. Опять же, в разных отраслях по-разному. У там за 70%. Mm -hmm. В автовой торговле где-то порядка 35%, если мы говорим о 100% легальной работе. Поэтому бизнесменов без вариантов. Они часто уходят в тень не потому, что они сволочи, там родину не любят, или как Владимир Владимирович говорит, не несут социальную ответственность. Да они сдохнут просто. Mm -hmm. Если их заставить сейчас работать легально, с рынка должны уйти 20-30% бизнесменов что делать предпринимателям, как бы им так начать, может, работать более правильно. С точки зрения перспектив, государство давило и продолжит давить. Бизнесмены вынуждены будут уходить в легальную зону, нравится кому-то это или не нравится. Другое дело, что можно работать легально и платить 35%, процентов, допустим, от грязной прибыли. Или 40%. А можно прийти на мою компанию и платить 24% от грязной прибыли. Обратите внимание, я называю реальные вещи. То есть там минималка на классике, которую мы можем обеспечить, это вместе с страховыми взносами. оптимизировав в том числе страховые взносы, НДФЛ, НДС. Но НДС не всегда можно оптимизировать законно, а мы только законными вещами занимаемся. Минималка это 14-18%. Это зависит от структуры покупателей. Обычно в обычном бизнесе это 18, 22, 23%, процента, но не 35 и не 40%. А если компания участвует в тендерах, то есть НДС платит в январе, а деньги от государства получает в декабре, и при этом маржа 3 копейки и еще и откат нужно дать, этот бизнесмен вообще не легализуем. Поэтому прежде чем сказать, что делать тому или иному бизнесмену, я сейчас пару общих советов все-таки дам, нужно делать анализ, понимаете? Потому что если я сейчас начну давать советы, это будет точно пальцем в небо. С точки зрения стратегических советов, еще раз, осознаем, что удавка продолжит затягиваться, что легально работать все равно заставят, поэтому нужно легализовываться, это первый стратегический совет. Второй стратегический совет, срочно обезопасить свои активы. Потому что когда в прошлом году ввели субсидиарку всем своим личным имуществом, даже если ты не учредитель, ты парень в стороне, но если кто-то из твоих сотрудников покажет на тебя пальцем и скажет, это он реальный владелец, все равно будешь нести субсидиарку. Поэтому раз ввели субсидиарку всем своим личным имуществом, шаг номер два – обезопасить активы. Шаг номер три – нужно обезопасить собственную задницу от возможного уголовного преследования. Шаг номер четыре – нужно обезопасить кэш. То есть иметь наличность законную и при этом сделать так, чтобы не только ОБЭП не придрался, что типа ты с обналом связан. Можно законную наличность иметь у нас, не занимаясь обналом. А чтобы еще и банки коммерческие не заблокировали счета. Под... Я слышала какую-то историю, вот что 50 вот миллионов да? в Сбербанке у кого-то заблокировали и просят доказать. Откуда он их взял? По закону по 115-му, буквально вчера с ним в очередной раз разбирался. Почему? Потому что Росфинмон выпустил очередную инструкцию и теперь многие юридические компании бухгалтерские компании должны стучать на своих клиентов в Росфинмониторинг. А так как у меня юр юркомпания, я разбирался в каких случаях стучать надо, в каких случаях стучать не надо. Я пришел к выводу, что моя компания стучать на клиентов не должна и мы клиентов не проверяем на предмет терроризма. Слава Богу, мы от этого свободны, поэтому вы можете к нам спокойно приходить. Так вот, по закону даже если ты террорист, банк твои деньги возьмет, но назад не отдаст. А так как разработано более 200 критериев, которые свидетельствуют о том, что физлицо или юрлицо отмывало доходы, полученные преступным путем, любого можно признать виноватым и у любого можно заблокировать счета. У любого абсолютно. Примеры, может быть. Например, транзитное. Деньги поступили на счет, вы тут же заплатили за мебель, еще за что-то, еще за что-то. Деньги прошли транзитом. Недобросовестность. Это первый признак недобросовестности. Второй. Снял нал. Недобросовестный. Положил на расчетный счет нал. Недобросовестный. У тебя основной вид деятельности – покраска столов, а ты продал кружку. Все. Деньги перечислил на карту, слишком большую сумму. Недобросовестный. Три раза перечислил на карту и ту же эти деньги снял. Недобросовестный. Эти критериев более 200. Или бухгалтер звонит в банк и говорит девочкам операционисткам, пожалуйста, сделайте платежи поскорее. О, торопишься, признак, который тоже свидетельствует о том, что ты отмываешь доходы, полученные преступным путем, и финансируешь террористов. Или э, бухгалтер звонит в банк и говорит, не делайте платежи, давайте помедленнее, тоже недобросовестный. Более 200 критериев. А какие есть признаки под объединение бизнеса? Вот то, что называется дроблением Этот термин тоже появился в прошлом, да, по-моему, году 163 закон, статья 54.1 Налогового кодекса После этого вышла куча писем ФНС России на этот счет Многие просто привыкли, наши, да То есть открыл лицо там на бабушку, на дедушку, на жену, брата То есть нет. потом там еще несколько ошек, Везде выручка у тебя маленькая И ты вроде как, ну, по а упрощенности... нет никаких проблем если бизнес открыт на бабушку, а бабушка все об этом бизнесе знает, и если налоговики у нее спросят, она скажет, да, это мой бизнес, он занимается вот этим, вот этим, вот финпланы, вот я контролирую финансы, вот я контролирую кадры, тогда нет никаких проблем. Но при этом этот бизнес, на который зарегистрирована бабушка, должен соответствовать всем признакам самостоятельности и добросовестности. У этой бабушки в этом бизнесе должно быть помещение, в штате должны быть люди. Эти люди в штате не должны пересекаться с людьми в других компаниях, то есть они должны работать только в этой компании, а не быть трудоустроенными еще в 15 фирмах. Собственный сайт, собственная реклама в интернете, собственные телефонные линии. Эта компания должна нести собственные общехозяйственные расходы, такие как, например, чай покупать, кофе покупать, рекламу какую-то оплачивать и так далее и тому подобное. У нее должны быть на балансе какие-то активы, компьютеры, столы, стулья. То есть мы приходим, налоговики приходят и видят, что эта компания реально работающая, своя клиентская база, свои договоры. Ну, когда так делают, обычно этого вопрос. ничего нет. То есть они просто... Я знаю. А вот как раз по, э, этого ничего нет, привожу отрицательный пример. Один из бизнесменов регистрирует несколько компаний на одного сотрудника, на другого, на третьего сотрудника, на четвертого сотрудника, на папу, на маму и так далее. Плюс еще кучу ИПшников. А налоговики приходят к нему и изымают у него сервер. А на этом сервере информация о всех финансах, обо всей экономике, обо всех делах по всем этим якобы независимым ИПшникам. Что налоговики должны думать? Они должны думать, что все это липо, естественно. Дальше. До того, как прийти изъять сервер, налоговики допросили бывших сотрудников и спросили у бывших сотрудников, а у кого вы работали? И сказали, да вон у него мы работал. Как у него работали, когда у вас другая компания с другим названием, другой директор и учредитель? Ой, простите. И сотрудники дали показания, когда у действующих сотрудников спросили, на кого вы работали. Вот у него работали. Дальше изымают электронную почту, а он им указания дает. А с какого перепуга ты даешь указания чужим компаниям? Все по пандос. Мало того, что нужно соблюсти все признаки самостоятельности и добросовестности, тут уже проще самому в открытую быть везде учредителем. Но директора должны быть разные, направления разные. Но даже и это на 100% не защищает. Потому что если у тебя, допустим, площадь торгового зала 1200 квадратных метров, а ты хочешь на НВД работать, и ты берешь на этих 1200 квадратных метров, 10 компаний сажаешь. Если у тебя ассортимент одинаковый, склад общий, поставщик один – тоже по пандосу, потому что это искусственное дробление этого торгового зала. А если, допустим, эти 10 торговых точек в разных концах города, с разным персоналом, разными заведующими, но поставщик один, да, налоговики могут докопаться, но тем не менее, извините. Они самостоятельные, они тогда по факту самостоятельные, тут уже арбитраж будет на вашей стороне. Я разработал более 80 критериев дробления бизнеса, которые желательно соблюсти, чтобы не нарваться вот на все эти неприятности, которые у нас появились в конце прошлого года. А вот говорят, что еще объединяет по ну, принципу бухгалтера, когда оплаты и платежи происходят с одного IP-адреса. Это один из 17 критериев, он да. ключевым не является, и пока что нет ни одного арбитража. Еще вот счет в одном банке. Ерунда все это. Про счет вообще забудьте. Вот мы сейчас говорим о тех 17 критериях, которые были написаны в письме ФНС России. Один из 17 критериев – это единая бухгалтерская служба. Это лишь один из критериев. Нельзя на основании одного критерия объединить... А сколько должно совпадать вот по практике, которая сейчас есть? Вот Вопрос не в количестве, а в качестве этих критериев. Ключевые критерии. Персонала либо нет, либо его мало. Мало. Активов либо нет, либо две табуретки. Собственной рекламы собственного сайта нет. Собственные продавцы либо есть, совсем мало, либо нет. То есть тогда это явно видно, что фирма используется по формальному признаку. А вот если сюда еще и добавить, что у всех подобных фирм счета открыты в одном банке, бухгалтер один и так далее, да-да-да, тогда попал. Но тем не менее счет в банке. Единая бухгалтерская служба ключевыми критериями вообще не являются. И по их основанию никто объединять эти компании не на не будет. Какие компании интересны налоговикам по объемам? Да? То есть вот, а э... зависит от региона. Например, если мы говорим о Ставрополе, там даже если у тебя оборот 100 миллионов при рентабельности в 20%, всего-навсего 20 миллионов годовая грязная прибыль, ну, давайте скажем прямо, это для Москвы не просто копейки, а... То есть такую фирму в Москве, она никто и звать ее никак, и к ней никогда не придут. А в Ставрополе это значимый налогоплательщик, понимаете? Mm -hmm. К ним в любой момент могут прийти. Поэтому это зависит, во-первых, от региона. А если мы говорим о Москве, это еще и зависит, в каком округе эта компания зарегистрирована. Например, если ваш оборот 800 миллионов, но вы зарегистрированы в ЦАО, вы там нафиг никому не нужны. Депрессивные регионы, депрессивные. маленький городок это одно райцентр там какой-нибудь Кислярский район, да. Совершенно другое дело, пусть даже районный уровень, но это, допустим, Одинцово. Поэтому сокращу ответ на вопрос. Во-первых, это зависит от региона, а во-вторых, это зависит, у налоговиков есть критерии выбора жертвы. Ты подпадаешь под критерии выбора жертвы или не подпадаешь? То есть, вот тут можно еще Первый критерий связана была компания с обналом или нет. За истекшие 3 года Второй критерий Сколько от оборота в процентном отношении Уходило на обнал То есть одно дело 5% от оборота обналичивалось Другое дело 50% от оборота обналичивалось Третий момент Сколько в номинале денег было обналичено То есть одно дело бизнесмен за истекшие 3 года 10 миллионов обналичил. Здесь 10 миллионов ему насчитают там порядка ну, 3,5 миллиона налогов. Да? И другое дело, если он обналичил 100 миллионов, согласитесь, пойти к тому, кто обналичил 100 миллионов, намного интересней. Следующий критерий – есть у тебя активы или нет активов? Лучше если у тебя активы Активы на есть, компании или на физике? На компании, прежде всего, а во вторую очередь уже на физике будут смотреть. Если активы на компании есть, то они их по ОБС постаточной по балансовой стоимости на основании пункта 10 статьи 101 просто берут и арестовывают нафиг как обеспечительные меры. Прямо при вынесении решения налоговой инспекции активы могут быть арестованы. Дальше смотрят, есть ли активы на учредителях на директорах. Дальше смотрят, не было ли такого, что за истекшие три года эти активы выводились. Потому что если они выводились, то мы уже по процедуре банкротства по статье 9, 6 61 61 в рамках возмещения ущерба, это 127 закона, 9, 61, 61, 2, 61, 3 и по 1064 и 15 гражданского кодекса Можем эти активы за истекшие три года, эти сделки обнулить и тоже забрать В каком объеме активов там там, должно вот быть? В порядке 15, ну, но 10 миллионов, конечно Меньше 10 миллионов никого не Рублей не или долларов? Рублей, рублей не, ну опять же, я беру общероссийскую цифру. Вы поймите, что если мы говорим о Москве или Питере или там Казани, то что такое актив в 10 миллионов? Это вообще ничто. Ну что, что можно купить в Москве за 10 миллионов? Однокомнатную квартиру Однокомнатную квартиру, понимаете Но, простите, актив в 10 миллионов где-нибудь в Рюпинске это, И поэтому я же беру усредненные цифры Когда я говорил о том, что средняя недоимка по стране там за 17 миллионов перевалила взысканных налогов да, А в Москве там давно за 60 в Москве 100-120-500 миллионов взыскать налогов Это совершенно нормально Поэтому меньше 10 миллионов вообще никого не интересует нигде А так от 10 миллионов ну, Что стоит. сделать, чтобы защитить свои активы? Дадите мне часа полтора. Хотя бы кратенько. У многих предпринимателей есть какие-то активы, которые записаны на них, на других людей. Если мы говорим о недвижимости, и если уже проверка пришла, защитить активы практически невозможно. Выводить их во время выездной налоговой проверки поздно. Законы поменялись. Их, их заберут и по 45-й статье, по подпункту 2.2.45 НК. Их могут забрать. Там есть огромное количество способов, как эти активы забрать. Если еще проверка не пришла, то можно грамотно эти активы взять и поместить, допустим, в неделимый фонд потребительского общества или в неделимый фонд производственного кооператива, или вывести на иностранную компанию. И даже скрывать не надо, пусть владеет, там, я не знаю, этими активами будут владеть Гибралтара. Гибралтаром владеет Сингана, а Синганом владеет там, еще какой-то офшор. Вы можете раскрыть бенефициарных владельцев, ради бога, но тем не менее активы принадлежат иностранной компании. Или заложить в банке, если уж на то пошло, тоже один из способов обеспечения безопасности Активов, потому что в этом случае Активы забрать тоже никто у банка не сможет И так далее и тому подобное, этих способов достаточно много Но тут есть еще один важный вопрос Как активы вывести из компании На классике, чтобы Здесь не восстанавливать НДС И не платить налог на прибыль да. На этот счет тоже существует огромное количество Законных и абсолютно легальных Способов. Я бы не сказал, что они такие Все простые, вот прям взял и сделал да? Можно через организацию, через выделение Через разделение, через Слияния. Можно через аренду с выкупом, то есть, допустим, вот эта компания арендует у вас активы, и всю эту арендную плату мы засчитываем выкупную цену этих активов. Можно вывести активов через статью 154, пункт 3. Это когда начать использовать актив деятельности, облагаемый и необлагаемый НДС. Почитайте пункт 30, 154, и, может быть, сможете понять. Я об этом рассказываю часами, сейчас их лишь перечисляю. Можно вывести активы в безналоговом режиме через главу 55 Гражданского кодекса, то есть берем договор простого товарища, и там тоже грамотно все это делаем. Всем известные на всю страну личности медийные использовали этот способ с правительством Москвы вывода активов, когда за торговый знак и за доброе имя. Сюда уходит имя, а сюда уходит здание. Вот, вот много способов существует. И они надежные, нормальные, абсолютно легальные. Нужно только их знать. Одна из ключевых проблем современного бизнеса – полнейшая необразованность. Ни хрена не знают просто. Вопрос еще такой вот назрел. Можно ли договориться при налоговой проверке за взятку что-то решить. Ну, как некоторые думают. То они сами предлагают налоговики. Всегда, не всегда, но я очень часто с этим сталкиваюсь. После того, как вам выписали уже решение о доначислении едемок пеней и штрафов, и вы сидите, читаете это решение и думаете, что же делать? К вам приходит человек с улицы. Говорит, вы знаете, я знаю, у вас налоговая проверка была, и вам уже не просто акт вручили, уже вынесено решение о доначислении едемок пеней и штрафов. И сумма у вас вот такая. Есть возможность решить. Вот столько вакт, столько наличными. В 2017 году этот рынок очень сильно плясал. Самое малое, с чем я сталкивался, 3 нам 2 вакт, а дальше цифры растут до бесконечности. Усредненная цифра при начислениях 100-150 миллионов примерно такая. 15 нам 10 вакт. Допустим, 120 миллионов вам начислили, приходит человек с улицы и говорит, 15 нам 10 вакт и расходимся. Ну, да. то есть, если им мотивацию настроят в процентах от взыскания, то, наверное, это все как-то разрулится, а -а -а. увеличится. На самом деле, вы же поймите, что то, о чем мы сейчас говорили, это в чистом виде криминал. Взятие взятки или вымогательство – это 291-я дача взятки, это и мошенничество, часть 4-я, 159-я Уголовного кодекса. И поэтому те люди, те налоговики, которые это предлагают, они преступники, те люди, которые приходят, за посредничество у нас, согласно закону, который Владимир в прошлом году подписал, они тоже преступники. Бизнесмен, который это делает, никто же не гарантирует, что его тут же не запишут и не повяжут, понимаете, он тоже рискует, поэтому тут палка о двух концах. Mm -hmm. Договарив, соглашаться с подобными предложениями или не соглашаться, это дело каждого Я считаю, что мы светлого будущего от наших правителей не дождемся и единственный способ это светлое будущее получить, это начать работать легально, законно минимизируя налоги А после этого начать спрашивать что-то чиновников А пока ты сам по уши в грязи, ты и спрашивать боишься Спасибо большое за интервью может быть, кому-то это пошло а на пункт. есть у вас какая-то бесплатная быть, книга? Надо? Есть. Это моя специальная разработка. На мой взгляд, у меня получилась великолепная работа, которая поможет многим бизнесменам, в том числе с оборотами в десятки, в сотни миллиардов рублей. Создать более крепкий фундамент для своего бизнеса, чем он у них есть И вот эту вот вещь мы готовы, мы ее дарим бесплатно всем, всем подряд Я предлагаю тогда, что мы под этим видео разместим ссылку на страничку на сайте На которой можно будет ее скачать И, уважаемые коллеги, я бизнесменам сейчас обращаюсь То, что вы будете читать, там фундамент моей души Там я себе писал И, пожалуйста, сделайте то же самое по образцу для себя, то есть не надо брать мою душу и подкладывать под свой бизнес, это немножко не работает. Но взять вот то, что я там писал, за образец и сделать для себя, это реально очень сильно поможет, это помогло многим российским бизнесменам. Уважаемые коллеги бизнесмены, по моему мнению, не бывает нерешаемых проблем. Ни одной. Всегда есть решение. Существует один замечательный способ справиться со всеми проблемами, со всем подавлением, со всей этой удавкой, которую на нашей шее затягивают. Это процветать и преуспевать, несмотря ни на что. Диверсифицируем бизнес, выходим на западные рынки, я не знаю, там, занимаемся технологиями, учимся у Екатерины продавать и так далее, и тому подобное. Если ваши топ-менеджеры говорят вам, что что-то невозможно, и они слишком часто говорят, что что-то невозможно. Зачем вам такие топ-менеджеры? Найдите тех, кто будет выдавать вам решения. Ну и самый главный оптимизм для меня заключается в том, что несмотря на все те ужастики, которые я сейчас с Катей обсуждал, мы находимся с вами по большому счету, я говорю абсолютно серьезно и честно, в очень и очень неплохих условиях для зарабатывания денег. Если бы мы с вами где-нибудь в Америке или в Германии так попробовали покосячить, как мы косячим, ну, по двадцатничку бы все уже получили. Поэтому, знаете, давайте тут уж не будем слишком сильно ругать наше правительство. У нас, слава богу, жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Плюс. Давайте все-таки скажем честно и похвалим наше правительство за то, что упрощенка есть, вмененка есть, патенты есть, единый сельскохозяйственный налог есть, ЕНВД по-прежнему есть. Армия самозанятых граждан, которые по налоговому кодексу зарабатывают деньги, всякие фрилансеры и так далее, ни копейки в бюджет вообще не платят. У нас чуть ли не идеальные условия. Короче, у нас все нормально. У нас все нормально. Да, телевизоры не смотрим, газет не читаем, законы придется читать. А телевизор не надо смотреть, газет не читаете, и все у вас будет нормально. Короче, удачи вам. Не так все плохо, как кажется. Спасибо.